Значит, тут письма в смысл Хорошо, ты просмотри, я хочу, прохожу, не хочу, не прохожу да -да -да. Это ваш начальник Юрий подарил, ваш, ваш, да -да -да. ваш начальник Читайте письмо, потому что сегодня он акцептировал, смотри Номер был, на почте я была И спитил его, и вот это вот все папки Все папки Достаньте папки так. Вот эти? и тут тоже поп... Капу... И тут тоже Вот, капу... Так. Знаешь, что? Ой, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, Посмотрите внимательно, да. раз говорю. Вы являетесь фирмой, коммерческой, частной фирмой. Это, ну, участке, да. вы вы играетесь играетесь. фирмой. Вы являетесь фирмой, которая зарегистрирована в США. Понятно, да? И ваш начальник об этом прекрасно знает. И все договора с ним есть, уведомления, поиски у нас самый главный орган, а где регистрируются машины, снимаются учеты и так далее. Если вы об этом не знаете, то я вам говорю. У меня с ними, со всеми, абсолютно моему Есть... <васпросительное> да, я... Конечно есть, Есть я отощу, то я говорю, что я говорю, что я говорю, что я какой закон, что Есть закон. Какой закон? Есть ПДД. ПДД это не закон, ребята. Ребята, я... мы, сейчас я говорю, потом... С собой? Есть ПДД, фунт 10, вы обязаны дать сотрудник полиции в руки... Не обязан, пока не удостоверюсь, кто такой сотрудник. Вы удостоверились, что я сотрудник полиции? Нет. Полномочия государственные. Вы же государственный орган. И, и что полномочия? Какие, полномочия? Как, какие? От МВД? От МВД. Вы утверждены нет. МВД? Нет. Это МВД? Это не МВД. Это, это, ваш пропуск? это ваш пропуск на работу. Это, ваш на работу. Нет, какой это не государственные Ребят, полномочия. Извините. Вот смотрите, я... я не верю в это. Знаю, чем вы вы предоставьте документы или нет? Какие, какие документы? Права? права? Документы. Вот у меня есть он права. Он Что? Он не вот права, права у меня. Он он права. Как права прав. у меня. Вот Как это предоставить? Есть. Я должен предоставить, убедившись в вашем он вам государственных полномочиях. Вы видели мои документы? Я видел, но я не записал даже. Но это не является государственными полномочиями. Конечно нормально. Финешно, нормально. Нет, я вижу, как что не все нормально. Он видит, вы... что со мной подождите. не все нормально. Подождите, как вы думаете, я просто. Подождите. Как вы думаете, я просто так вожу ПДД с собой. Это что? ваш личный ПДД? телефон. ПДД? Да. А ПДД, ПДД это личный, что, ребят? закон? Это ваш личный телефон. Да. Ну есть и закон. Есть и закон? Покажите. Есть ваш личный телефон? Еще раз прошу, подождите. Это ваш личный телефон? Хорошо. Смотрите, как вы думаете, ребят? я просто так. Это все документы с собой и показываю вам, у yeah. вас yeah. должен быть лидер yeah. yeah. сон на ДНП, номер, номер 32 вы знаете, да? Подождите, права он не, yeah. не показывает. Ну, требую ходу. Шесть, он вам... И ДНП, наверное, нужен. И ДНП? Да. Вы ну, покажете, вам нужен, вы сначала свой тогда. У вас, э, у вас должен быть документ вот я с такой печати. Государственные полномочия. Если вы государственный. Если вы государственный зону зону. Ребят, смотрите, если вы публичная организация, у вас должно быть все прозрачно, правильно? Так. Прозрачно ну должно вот. быть Все? И у вас должны быть документы с государственной гербовой печати. Вот она как выглядит в оригинале, тут есть на русском и на молдавском. Mm -hmm. Понятно, да? Mm -hmm. Покажите такие документы. Что к государственной... Леджи, ребята, вы являетесь частной компанией. Понимаете? частные, которые зарегистрированы. Вы являетесь частной компанией. Вы хорошо знаете своего начальника? Права вы хорошо знаете своего начальника? Вы хорошо знаете своего начальника? У меня вы есть собака. Презентацию. Покажите показываю. Еще раз покажите да, вашу. Это пока я не выясню с ним лично, я ему пишу подтвердить это контракт с вашей Ничто Вы это что с ним, да. Нет, не я имею с ним. Ваша патрульная служба подчиняется начальнику, правильно? Работает по его кастера. А я О, по как Со мной будет взаимодействовать, знаете что? Частная компания ваша не будет. Либо сделают контракт со мной. Ребят, смотрите. Я сейчас вам говорю нормально. Либо компания сделает. Дом на Ярала Валан. на автомобиль. Doamna Ale, mai multe încălcări la viteză pe automobilul, dar asta e MN, cu și-o citație. Pentru că conduci fără număr și nu are revizie, ați fi sancționat Da, gata, va ședat-o Na ruscă mi pentru că e, pentru că nu răzut nicio. Я хочу, я да. хочу прохожу. Что, вас что у вас там написано? Таком постели, что как... написано? Есть у вас нарушение на то. Спар... Дадим... Ну, при чем тут нарушение? При чем тут нарушение? А да. при при чем тут повестка? А вы государственный орган, вы... который можете повестку давать. Вы... Если вы агент, не хотите повестки, есть который не, не хочет? По почте можно прислать. Долго. Есть, которые вы не хотите расписаться. К... По почте, пожалуйста. А Ребята, у меня с собой есть все кадры. Только когда в машине а, в, неисправность, тогда да. вы можете что-то подтвердить. Говорить, что говорить. Вы можете подтвердить, что неисправно автомобиль. Да, да, да, вы показываете регулирование инфраструкции, когда у нас есть спонастинция. Ребята, я нахожусь в другой юрисдикции. Я, гражданка... Автомобиль гражданка... дунеазвит на паркаре специал. Как а вы... Я не понимаю. На штраф Он не пойдет на штраф площадки. Нет, нет. 50-й... 50-й... Регламент, Вы являетесь частной компанией... Я ваклатор. Поджидаем. Поджидаем. Поджидаем. Поджидаем. Поджидаем. Поджидаем. Поджидаем. Поджидаем. Да, по специальному что? Смотрите, запрещается средств с доставкой его на специальном... А чего она а запрещается? Не-не-не, да, да, да. секунду. Стас, нет. Ну, кулет, карты что, нет? Нет. что значит запрещает? Вы, вы не выхватываете вытас там вытас вытас да. не, я ребят да, вытас, сейчас вытас, приедет 50. Нет, приедет 50. Я не отдам свою машину на стоять площадку. Что? 50. Я сейчас вызываю еще 50. Выживайте. Выживайте. В каком цирке? У вас цирк что? Вы на работе? Вы на работе? государственный орган, который на вы работе? Вы государственный, орган, работе? Машину, вы государственный а, орган, не, машину, не трогай меня руками. Еще раз, сядьте машину, пожалуйста. Не трогайте Машины меня руками, я могу, машину, я могу где хочу Сай. стоять. Сай. Это что такое? Что за беспредел вообще? У вас цирк, ребята! Да вы что стреляете. ты? Да ладно! По-русски, по-русски. Я тоже не хочу с тобой разговаривать, не понимаешь меня. Я не чтобы знали. Пусть 50 машин приедут! Ребята, вы И работаете на фашистов в частной компании! Это что такое? Вот! Вы это что вы такое? Вы это что вы такое? Вы, вы работаете, работаете читец! Государственный герб где? Где государственный герб? Я, Я понимаю. Где государственный герб? Кто написал это? Кто написал это? Я вижу что там написано. Запрещается?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 Записи. Но вот табличка с регистрационным номером. Сейчас снимайте. присутствует. Снимайте нормально ваши задние машины. сзади снимайте, чтобы у вас был чего. Там что? Если у вас номер, Хай сзади снимайте. У меня есть. А его бандиты украли. У меня бандиты украли. Заявление в полицию есть? Унист. Прокуратуру. Унист. Из полицию 102. Симинти. Этот на 102. Я тоже нормально разговариваю. Я больше не знаю ее. Я пожалуйста. Я пожалуйста. Я пожалуйста. Я пожалуйста. Я пожалуйста. Я пожалуйста. Я Я Я Я не понимаю вас. Вы можете по-русски говорить? Только по-русски говорите. А я объясню. То, где хочешь, может, в Америке. Какая а разница? Как я разница? хочу, на каком я с Ребят, вами обращаюсь, наше, тогда садились. и разговариваю. Ребята. Вы не хотите признавать то, что у меня идет международная переписка сейчас, понимаете? У меня идет дорожная полиста А с никаких. Вы транспортирующий агент, который э, вы не под, подтвердили, понимаете? Если вы государственный агент, вам должно выдавать да, МВД полномочия, полномочия да. Да. А вам выдает кто? G кто и, GP. и GP. Полномочия. Оно является еще одной коммерческой компанией. Понимаете? Поскольку, где, э, где ихние? А вы юрист говорите, да? да. Есть какие-то документы предоставить, Конечно, что, что вы Да, еще не хватало, чтобы я вам сейчас уже. снять еще? Где то, что Нет, они? Нет, вы будете снимать Где то, что мудром, они? Саша, вам попросили. Mm. Ну, что утром я тебе давал? Да, вот Все абсолютно есть, все есть, все есть. Все есть, все есть, ребята, все ваши... Обращение и так далее. Стоишь, где там она? Да, да, да, конечно. Где она? Там синие папки все. Нет, Что там нет? Подтверждение, потому что они коммерческая организация. Где она? Где она? Где она? Ну. А, вот они. Вот они. Вот они, ребятки. Ну, вообще они не понимают. Это, вот это ваш начальник, да?